Я Явлалил Малышев, здравствуйте, сегодняшняя тема путешествия внутрь себя. Мы любим отдыхать. У кого позволяет карман, тот отдыхает за рубежом, в экзотических местах, на островах. Бывая везде, чего только пожелает его душа, у него из-за этого деньги, есть желание, есть время. Другие люди с менее скромным достатком, бывают в ближнем зарубежье, отдыхать на известных пляжах, получают удовольствие. есть те, у которых денег минимум или нет вовсе, они отдыхают там, где живут, иногда выезжая на моря, озера, реки, его государства, либо в ближ, ближайших городах или районах. Но я вам предлагаю отдохнуть внутри себя, попутешествуйте внутри своего собственного мира. Кто-то не поймет, о чем я говорю. Все очень просто. Вы не знаете себя. Вы пытаетесь объять необъятное. Вы пытаетесь посетить каждый уголок нашей необъятной планеты. Лишь для того, чтобы найти себя. Вы ищете то место, где вам понравится. Но вам нравится везде. В конечном итоге вы возвращаетесь назад, домой. Оставитесь наедине о чем-то думаете. Подсознательно вы ищете себя. Вы пытаетесь найти то место, где вам было бы уютно и комфортно. И поверьте, если бы это вы место нашли внутри себя, вам бы ничего в этом, в этом мире не было нужно. Вы бы не горели желанием бывать везде, постоянно путешествовать. Это здорово, я согласен. Иметь время, деньги, желание, силы путешествовать по миру. Но более увлекательное, более чудесное, волшебное путешествие это внутрь себя. Познайте каждый уголок своей собственной души, поговорите с собой, познакомьтесь наконец с собой, научитесь мечтать, закрыв глаза, научитесь общаться с собой, даже молча. Поймите, путешествие внутрь себя – это самое завораживающее, оно никогда не надоедает, это то путешествие, которое растянется на всю вашу жизнь. Это то путешествие, которое отучит вас скучать с самим собой. Это то путешествие, которое вас научит дружить с собой, любить себя. И находить в уединении очень важное. Любовь к самому себе, любовь к миру, созерцание, созидание, силы, любовь и так далее. Узнав себя по-настоящему, исколесив всю свою душу, если можно так выразить, все свое сознание, подсознание, вы придете к выводу, что самое завораживающее и интересное это было путешествие внутри своей души, внутри своего сознания, внутри себя. И только после того, когда вы это поймете, это попробуйте, испытайте на себе, и побывайте в каждом уголке вашей, как на первый взгляд кажется, неизведанной, неизведанной души, вы будете совершенно по-другому смотреть на те ваши будущие, настоящие поездки. Вы будете совершенно смотреть по-другому на то, будет ли у вас силы, время и желание где-то бывать. Поверьте, это состояние неописуемое. Вас уже ничего не удивит. Вы уже видели все внутри себя. И даже больше, чем вы могли бы увидеть на планете Земля. Даже больше, чем вы могли бы увидеть за ее пределами в глубине космоса. Все это есть внутри вас. Стоит лишь закрыть глаза, уделить себе немного времени и помечтать, успокоиться, прислушаться лишь к самому себе, поговорить с природой, с Создателем, успокоиться и научиться представлять. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.